Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Весы! Давайте посмотрим, что он принесет месяц май. Ну, начнется он с начала ретроградного движения Плутона, который отвечает за различные трансформационные процессы. Для вас это тема хобби, любви, развлечений, детей и... На что он здесь указывает? Значит, узлы по своему выходу формируют такую конфигурацию, которая говорит о том, что вы уже должны заканчивать свой опыт кармический по умению жить за счет вашего партнера, либо за счет ресурсов ваших партнеров, а не за свои собственные. Вот кто-то этому научился, кто-то нет, время покажет. Если научились, то вас ждет Безбедное, безбедное будущее на ближайших лет 10 это минимум. Хорошо, давайте смотреть дальше. Так, ретроградный Меркурий до 15 мая. Значит, до 15 есть шанс закончить что-то начатое ранее. И снова здесь идет тема, связанная с ресурсами других людей. А с пятнадцатого уже можно попытаться что-то делать новенькое. Входить в новые партнерства, в различные новые договоренности. Всего того, что касается кредитов, каких-то совместных финансовых предприятий. Венера. Будет на начало месяца 4-5 благоприятных аспектов Порадует вас Очень сильно порадует В чем? Так, работа, здоровье И партнерство Работа, здоровье и партнерство Может быть, любовь на работе По работе Или найдутся какие-то клиенты Которые вам очень щедро заплатят. Ну, что-то ожидается интересное. Тем более, что Венера будет находиться в девятом доме. Это еще и тема издалека, связанная с заграницей, с поездками. Ну, посмотрите, понаблюдайте. Так, 5 числа состоится полнолуние. Полнолуние будет знаки зодиака Скорпиона. Тем самым оно пробудит всю страсть. Всю такую, знаете, внутреннюю природу человека. Вспомнятся различные обиды. Так, ну для вас это тема финансов. Осторожней будьте с деньгами. И ну, постарайтесь уходить от необдуманных финансовых трат. Вот хотя бы 5-6 дней. Ну, может быть, вы особо сильно много не успеете потратить, но они могут быть совершенно лишними. 7 числа Венера перейдет в знак зодиака Рак. Рак для вас это так, 12, 11, 10, это зона карьеры. Вы знаете, можете на ближайшие три недели рассчитывать, получить помощь от ваших покровителей. Также ваша прибыль будет связана с женщинами, может появиться какая-то любовь всей вашей жизни, но дело в том, что да, Венера вверху это очень-очень хорошо. Но что Будут происходить события, связанные с ростом вашего социального уровня. 10-19 планета Меркурий, которая отвечает за все коммуникации, будет в благоприятных аспектах к Венере, которая будет находиться в вашем 10 доме карьеры и в благоприятном аспекте к Сатурну, который будет находиться в доме работы и здоровья. Кто болел в выздоровлении, у кого были какие-то проблемы по работе, то есть шанс их решить поменять место работы, поступить в какое-то высшее учебное заведение, либо переехать в другую страну, там найти хорошую работу. Ну, Что-то такое удачное по этим сферам. С 15-го Меркурия становится прямым, я уже говорила, то есть дела пойдут быстрее. И 16-го еще и Юпитер переходит в Телец. Но смотрите, Юпитер в Тельце это тоже для вас тема, до восьмого дома восьмой дом это фи финансы других людей так, не туда перевернула это денежки других людей ну, кто в браке то дайте улучшение увеличение значительного дохода вашего партнера кто не в браке, значит вы будете иметь шанс вступить в, в отношения Партнерство с теми людьми, у которых эти деньги есть, ресурсы есть. Можете хорошо заработать на их ресурсах в течение ближайшего года. Также восьмой дом, он еще связан, кстати, с сексом, потому у кого-то вот это будет увеличение количества партнеров. Ну, ну, вообще телец это деньги, как правило, это что-то материальное. Так. С девятнадцатого будет новолуние, опять же, в Тельце, значит, с девятнадцатого. Мы начинаем продвигать все финансовые проекты 20-го Марс, планета активности Войны, революции Ну, революция тоже Она переходит в Лев И формирует тут же, тут же Очень напряженный аспект Значит, смотрите, с 19 по 23 Вот этот вот квадрат Это все напряженная энергия Будет только усиливаться ну, с пиком 20 там, 21-го Постарайтесь в эти ближайшие дни не предпринимать никаких резких действий, не рискуйте. Для вас это в основном тема друзей, тема развлечений, тема любви и тема дружеского окружения, вообще взаимодействия с коллективом. Закончится месяц достаточно благоприятно, с 25 по 26 будет формироваться Благоприятный аспект от Венеры в вашем десятом доме карьеры к Урану в Тельце. Ну да, может быть очень такое какое-то выгодное партнерство, установление этого партнерства, получение финансов. Но ну, я думаю, что это те дни, когда можно рискнуть. И вы по итогу останетесь довольны Желаю вам благоприятного месяца, кому понравилось, пожалуйста, пишите ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.